добрый день друзья с вами диана на канале кухня сайтов и сегодня мы с вами поговорим очень короткое видео по sony vegas заключается проблема в следующем как сдвинуть целую группу кусочков видео вот они у меня тут нарезаны по-разному а мне вот целой группой нужно вот это видео кусочки сдвинуть вот. По отдельности каждый из них я могу сдвигать, но все вместе, как бы я ни желала, выделить, например, вот таким вот образом и сдвинуть какие-то кусочки, у меня получается сдвигать только по отдельности. Все дело в том, что у нас стоит инструмент э -э «Обычное редактирование». И когда стоит этот инструмент, мы можем все что угодно делать, какие-то правки совершать с кусочками видео, но не можем эм, в группе смещать эти видео. Для того, чтобы это сделать, нам нужно нажать инструмент редактирования выделенной области». Вот. То есть целиком нескольких видео. Что мы делаем? Переключаемся сюда. Нажимаем на стрелочку и теперь мы можем выделять. Видите, появляется вот такой квадратик на конце стрелки. Жмем правой кнопкой мыши и выделяем нашу необходимую область. Все, теперь вся область выделена. И опять-таки правой кнопкой мыши нажимаем на видео и тащим по шкале, куда нам нужно перетащить все эти кусочки. Вот. Но мне это нужно для того, чтобы в середину между вот этой группой видео и этой группой видео вставить звуковой файл. Вот, например, вот этот одуванчик. Я тащу его на шкалу, склеиваю. все теперь у меня здесь звуковой файл. А эту группу видео я могу приклеить сюда. Ну вот и все, дорогие друзья. Пожалуй, вы теперь знаете, как сдвигать группу видео кусочков по таймлайн Sony Vegas. Всем пока!